Вторая часть решения задачи К8. Мы определяем угловые скорости у планетарного редуктора. Давайте приступим к решению. В данном случае рассматриваем вот этот планетарный редуктор с цилиндрическими зубчатыми колесами. Как можно решать эти задачи? Их можно решать несколькими способами. В частности, по методу Виллиса, графическими методами и методом мгновенных скоростей, используя свойства мгновенных скоростей движущихся тел. Мы решим именно с помощью способа мгновенных центров скоростей, поскольку метод Виллиса применяется чаще в теории механизмов и машин. Интересующиеся могут посмотреть в соответственные учебники. Этот метод там применяется широко и показан достаточно подробно, в том числе можете посмотреть мой учебник. Я постараюсь потом дать ссылку на этот учебник. И вы можете также графически, да, графическим методом мы не будем решать просто потому, что у меня не позволяет технология съемки проводить точные графические построения. Ну, поэтому давайте мы, ну, может быть, просто рассмотрим его вкратце. Поэтому рассмотрим решение с помощью способа мгновенных центров скоростей. Как, в общем-то, и предлагается сделать вот здесь при решении этой задачи. Вот, пожалуйста, применим способ мгновенных центров скоростей. А дальше вот для проверки они будут применять метод Виллиса. Мы просто рассмотрим вот этот метод мгновенных центров скоростей. Как видите, что здесь говорится? Что по угловым скоростям ведущих звеньев находятся, ну и так далее... Напоминаю общее правило, что когда вы находите из формулы, давайте перейдем сюда, когда вы находите связи, когда вы находите линейную или угловую скорость какого-то тела, какой-то точки тела, то они связаны между собой вот этой формулой. В частности, при плоском движении модули просто связаны: v равняется, что, омега умножить на r. Поэтому, зная одну из характеристик, например, линейную, мы можем найти угловую, или наоборот, зная угловую, мы можем найти линейную характеристику, если известен радиус вращающегося тела, радиус движущегося тела. Теперь. что происходит у нас здесь. Напоминаю, что у нас задана угловая скорость вращения ведущего звена и солнечного колеса. Соответственно, скорость точки А оси блока сателлитов и мы можем определить. То есть, вот эту скорость точки А. Ну, соответственно, скорость всех точек на этой оси. И скорость точки Б. Мы можем тоже определить. В данном случае скорость точки А из чего она состоит? Давайте посмотрим. Это у нас радиус 1, это у нас радиус второго колеса. Значит, точка А отстоит от оси вращения. Звена э, от оси входного вала она стоит на расстоянии R1 плюс R2. Поэтому мы можем сказать, что скорость точки А равняется омега входного звена умножить на R1 плюс R. 2. Далее, что мы можем сказать про скорость точки B, если нам известно, что колесо 1 вращается с угловой скоростью омега-1. Мы можем сказать очень простую вещь, что скорость точки B равняется омега-1 умножить на R1. Подставляя данные, которые у нас есть, мы можем... Вот теперь давайте мы оставим единицу измерения в сантиметрах, но не будем забывать, что и скорость тогда мы измеряем тоже в сантиметрах. То есть все длины у нас должны быть в сантиметрах. Отсюда VA у нас чему будет равняться? Что у нас там? 80 умножить R1 30 плюс 15. 30 плюс 15 равняется 80 умножить на 45 80 на 40 это 3200. Еще на 5 это 400, 3600 радион... Ой, извиняюсь, сантиметров, сантиметров в секунду. Это линейная скорость. То же самое для точки B. Это что у нас? 20 умножить на 30. То есть 600 сантиметров в секунду. Итак, мы определили скорости которыми обладают точки B, то есть это точка касания чего солнечного и планетарного колеса, принадлежащая солнечному колесу, и точек оси планетарных, планетарных колес. Сверимся с решением задачи. Ну вот, пожалуйста, все то же самое. Здесь, ну, здесь это опечатка, здесь не один римская, а не арабская должна стоять, а один римская это не скорость. Колеса Когда мы определяем для точки А Это мы рассматриваем не скорость вращения солнечного колеса А скорость вращения вала Так как здесь вот у нас и написано Но в принципе вот расчет показывает Что это правильное значение Именно омега 1 римское Ну и ВБ скорость вращения Далее у нас идет Тоже Известный Метод решения. Теперь мы что делаем? Используем понятие мгновенного центра скоростей. Для этого мы будем использовать рисунок OneFast. Так как это сделано и в учебнике. Потому что на вот этом соображении мы. Профильное, вспомнил в профильной проекции. Нам трудно будет это сделать. Давайте используем изображение фронтальное. Фронтальную проекцию нашей передачи. Как мы ее изобразим? Давайте опять черным цветом, чтобы выделять нужные элементы. Итак, вот наш вал ведущий. Вот на расстоянии R1 от него солнечное колесо вот наша точка А соответственно у этой то, то есть точка Б извиняюсь точка Б У этой точки Б какая то скорость 600 метров сантиметров в секунду далее вот наша водила вот это водила вот она водила водила водила вот, вот точка А и здесь у нас значит два планетарных колеса вот это R2 и вот сзади у нас R3. Простите мне мои художественные способности. Но мы об этом уже говорили. Итак. Скорость точки А была 3600, поэтому изобразим подлиннее вектор, чтобы сохранять как-то масштабность. Вот у нас, допустим, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Вот как-то так. Это скорость точки А. Соответственно, раз, два, три. Вот это будет скорость точки B. Это точка А, это точка B. Вот это у нас вектор скорости точки B. Таким образом у нас сателлиты обладают, обратите внимание, у звена сателлитов мы знаем две скорости. Эти вектора скоростей параллельны и смотрят в одну сторону. Параллельны друг друга другу и не равны. Значит, мы можем определить, если посмотреть свойства мгновенных, определить, свойства мгновенных центров скоростей, мы можем определить положение мгновенного центра скоростей. Вот эта точка P у звена сателлитов 2,3. То есть, просто вот из этого треугольника мы можем определить Положение вот этой точки p 23 Теперь, соответственно, относительно этой точки, что у нас происходит? Вот это звено сателлитов совершает как бы мгновенное вращательное движение. То есть звено сателлитов совершает полное вращение в этот момент вокруг вот этого неподвижного центра. Если используем мы свойство подобия этих треугольников, то мы можем увидеть, что угловая скорость звена омега 2,3 вот в этом движении, и значит абсолютная угловая скорость вращения, она будет равна, что линейная скорость, ну, здесь будем va минус V, делить на А, делить на А, B. То есть на вот это расстояние АВ. В принципе мы использовали вот здесь, мы использовали подобие двух треугольников. То есть ПАВА, треугольник ПА и конец вектора ВА подобен треугольнику ПВ и конец вектора ВБ. Таким образом мы находим угловую скорость вращение сателлитов. Омега-2-3 равняется... ВА у меня было 3600 минус 600 делить на... сколько там АВ у нас? АВ у нас равно R, R2. R2 у нас было равно 15. R2 было равно 15. То есть... 3000 делить на 15. Итого, итого равняется у нас 20 200. Точнее, да? Правильно, 200 секунд в минус первый. 200 радиан в секунду. Итак, мы ответили на один из поставленных вопросов. Определили угловую скорость вращения сателлитов. Продолжение в следующем фрагменте.